Когда люди пишут мне, чтобы познакомиться со мной, один из самых первых вопросов, которые они задают, ⁇ какой церкви ты принадлежишь? ⁇ Я не принадлежу никакой церкви, никакой деноминации и никакой конфессии. Я принадлежу лишь Иисусу Христу, и больше никому. Иисус Христос говорит, что я должен делать, как я должен делать и когда я это должен делать. Я служу Иисусу Христу, Господу моему и Спасителю, и Он из меня строит свою церковь, потому что я часть этой церкви, его церкви, церкви Иисуса Христа, не земной организации, а церкви Иисуса Христа. Люди думают, что если они будут принадлежать какой-то земной организации, какой-то земной человеческой церкви, то они спасены и они угождают этим Богу. Но, мой милый друг, если ты не принадлежишь Иисусу Христу, ты никогда не сможешь угодить Богу, что бы ты ни делал на этой земле. В какой организации ты не был бы причтен, это тебя не спасет. Плохо ли то, что ты принадлежишь церкви? В этом нет ничего плохого. Ты делаешь потрясающую социальную работу, но ты также можешь принадлежать любой другой социальной службе. И это не значит, что принадлежение к какой-то социальной службе ты спасен автоматически, мой милый друг. Я проповедую через интернет, через YouTube, и через другие социальные сети. Но я не принадлежу этим сетям. Я не принадлежу социальным сетям. Они не руководят мной. Они не, не говорят, что я должен делать. Я принадлежу только Иисусу Христу. И я делаю то, что Он говорит, и как Он это говорит делать. Если бы я принадлежал этим социальным сетям, то я бы делал то, что они мне говорят. И как они говорят мне это делать, я бы это делал. Но я не принадлежу им, равно как я не принадлежу этим земным человеческим организациям, которые люди называют церкви. И я не советую тебе принадлежать ни к единой земной человеческой организации, которую люди называют церковью. Потому что ты не будешь спасен, если ты принадлежишь какой-то церкви. Если ты не принадлежишь Иисусу Христу, ты погибнешь в аду и твоя церковь тебя не спасет. Лучше, мой милый друг, приди к Иисусу Христу и последуй за Иисусом, исполняя только то, что Он тебе говорит, а не то, что говорит тебе твой лживый обманщик, пастор. Твоя церковь она использует тебя, чтобы строить свою карьеру, но, мой милый друг, если ты не принадлежишь Иисусу Христу, твоя церковь, она тебя погубит. Я не принадлежу никакой церкви, и я не советую тебе принадлежать какой-либо церкви. Принадлежи Иисусу Христу, следуй за Иисусом Христом, и только Он сможет провести тебя в жизнь вечную. Да благословит вас Господь наш Иисус.